В этом ролике я хочу заапгрейдить весь свой инвентарь Хиллстора, который стоит 77 тысяч долларов, и посмотреть, что из этого выйдет. Погнали! Мужики, всем здорово! Сегодня апгрейдим весь инвентарь Hell Store за один апгрейд. Ну, для начала сделаем какую-нибудь разминку. И да, забыл напомнить, Hell Store дарит каждому новому пользователю по 2 бакса за регистрацию по моей ссылке, потому что она у меня прокаченная, поэтому ссылочка будет в прикрепе. Переходи, регистрируйся, там же промик на халяву. То есть ты получаешь 2 бакса, плюс еще и промо, ну вообще все шикарно. Так, ребят, стартуем с разогрева. Выбрал скинов на всего лишь каких-то 16 тысяч баксов, ну понимаете, да, что немного. Так, выбранная вещь, окей, давай нажмем F5, что- то из скинов не Доступно. Так, F5. Во! Другое дело. Подожди, мы выбираем еще раз разогрев. Это на 16 тысяч баксов. Выбираем, собственно, скины. Вот, 58% процентов поехали. Разогревочный апгрейд, который... Я думал, он не зайдет, он зашел прекрасно Но у нас 86 кабаксов уже есть Конечно, самое интересное, то есть весь инвентарь будем апгрейдить напоследок Напомню, да, что в прошлом ролике мой инвентарь стоил где-то, я скажу По-моему, 150 или 160 тысяч долларов на холсторе. Вот, сегодня постараемся бэкнуть и, блин... Ну... И уйти в плюсах, хотел сказать, Все нас 61к Ну, я думаю, время жестить и время рисковать Потому как а, дальше вот это вот делать, а, то есть сливать я не хочу Хочется все-таки офигенно плюсунуться Давай нажмем F5, потому что у меня здесь по факту самый главный акционер хиллстора а, И у меня все скины в инвентаре были, поэтому вот а, Сейчас должны появиться вой вой драгонлор По цене еще раз отсортируем Не, к сожалению, не появилось Так, мы выбрали на 18-24 тысячи баксов Я, в принципе, думаю, пойдет и Если получится то мы с тобой сделаем минимум 35 к нужно примерно 60 процентов вот 35 в принципе как говорил даже 36 апгрейд 100 процентов не заходит. Но я думаю, что, Егор, запикай маты, пожалуйста. Я не знаю, такое ощущение, что все. То есть, вот 160 у нас было, и, видимо, это крайний ролик по самому дорогому инвентарю на хелсторе. Я на самом деле сегодня хотел вообще немного поднять и заапгрейдить. То есть на апгрейд поставить вообще весь инвентарь. Это заходит. Да, это заход, это читаемо. Но это мало. Ну, типа, Подожди, а если мы еще раз нажмем F5, потому что дорогие скины с инвента моего именно пропали, они должны появиться в... на хелсторе. Нет, они еще сюда не залетели. Ладно, у нас 45к Короче, я предлагаю рискнуть, выбрать на 40 тысяч где-то. Ну, потому что сразу сразу. Сразу хочется сходу с ноги просто залетать и выносить весь сайт. Так, 36 выбрано. В принципе, все, поехали. Выбираем вообще, ну прям вообще все. Вот это вот дело. Выбрали уже на 25 кабаксов, но этого, естественно, мало. Вой, экран немного опустил. Так, в принципе, будет поудобнее. 36 тысяч, 40 тысяч. Потихоньку уже шанс уменьшается. Нужно дойти от лист до 60 процентов. 63 пойдет. 51 кабаксов. Найс, nice, оно зашло, но на самом деле это был лютый сейф, потому как мы реально сейчас ходим просто по лезвию, то есть фактически вот сейчас реально я делаю апгрейд на весь свой инвентарь, если хоть один не заходит, то ну вы понимаете, да, что это ГГ единственное, почему-то на хеллсторе не появляется драгон лор это печально, это, а, да, не появился, но это печально, потому что дорогие скины, они на самом деле делают весь банк то есть Вой, Дейл, Медуза Но их, блин, еще почему-то не залетают они Хотя мы их уже проиграли Ладно, выбираем еще раз на сорокет С каждым разом все больше и больше Так и придем, в принципе, к апгрейду Вообще всего инвентаря, который будет Но сейчас просто задача немного поднять Он меня начал холстор люто сливать Но, ну, в принципе, что было очевидно То есть ты не сможешь выигрывать просто каждый раз Это нереально И эта серия роликов, собственно, показывает, да Что было 140, там 100, 160 баксов И мы просто, ну, потерялись в этих суммах он нас начал сливать. 62% сильно рисковать не буду. Найс. Nice, оно заходит. 57 к баксов. То есть плюс 17 тысяч есть. Все. Мы бэкнули то, что было в начале. Сейчас, сразу не отходя от кассы, у нас выбрано, получается, 57 к. И мы эти 57 к, я думаю, делаем сразу 70. Ну, потому что, типа, выбирать каждый раз это очень долго. У нас уже наклейка корона здесь. Но по факту, действительно, сегодня будет заключающий, я думаю, ролик. Либо уже мы делаем, ну, как минимум, 300-500 тысяч. Либо... Либо не знаю, либо просто все сливаем На самом деле, это прям риски Максимально и сегодня готов весь инвентарь В апгрейд засовывать 40 мы выбрали, повторюсь в сотый раз Конечно, минус, что дорогих скинов почему-то не залетает Наверное, нужно подождать В апгрейдах должны появиться дорогие скины Потому что да, скины за 500 долларов, это, конечно, круто Но вот так вот сидеть их их выбирать Кстати, капсула 2015 года подъехала Мы ее скоро откроем, если ролики с кейсами КС кейс наберут лайки, будет открытие Нескольких таких капсул, а вы меня знаете Деньги есть, поэтому будем делать Как обычно, спонсоры подгони подгон на ролик и все будет шикарно смотри у нас выбрано на 74 тысячи этого соответственно мало 79 к делаем 57 79 все найс, nice, оно зашло это прям прекрасно но все-таки хочется чтобы появились дорогие скины у нас очень много дешевых у нас прям дофига дешевых так я сейчас обновлю попробую сделать это вот так и пусть тут появится, да, все, найс, nice, это все то, что нужно, сейчас это дело пойдет в разы быстрее, потому как скины за 700 долларов мы, в принципе, можем слить, потому что давно не было сливов, и давай, наверное, да, так и сделаем, я сейчас прям лоу шанс поставлю, хотя 15к, ну, что-то это, это прям жесткий какой-то слив, давай-ка хотя бы, ну, типа, 8к где-то, во, надо слить 100%, потому что иначе он потом другие суммы будут сливать, 27%. Ну, очевидно, что не зашло, это хорошо, это, это очень хорошо Здесь мы, в принципе, выбрали все, что... Нет, еще не все, что нас интересует А, у меня выбор слетел, Более. Ну ладно Так, на 20, на 34 выбрали Едем дальше Этого нам явно мало 33, ой, 43 точнее 50 есть? 50 все, 55. Будем делать, но, ну, наверное, не знаю. Ну, опять же, этого, наверное, 55-то маловато, потому что инвентарь у нас явно стоит дороже. Тут просто посмотрите, какое обилие скинов. Тут равно все ножи, которые есть в Counter-Strike. Где еще такое можете увидеть, блин. Ладно, выбираем, выбираем и еще раз выбираем. Но это все происходит очень медленно, потому что скины относительно 70, даже 50 к до да, долларов. Это дешевые скины. В принципе, вы это все прекрасно понимаете. Мы выбрали уже на 34 к, но этого определенно мало. Поэтому выбираем дальше. Просто посмотрите. Стикер. ТДшки холовские. Ну, нормально, в принципе. Волны, статрек прям завода. Здесь и лоры, и байонеты. Слушай, мы выбрали на 51к. Я думаю, что маловато Я думаю, что это маловато И мы, в принципе, продолжаем выделять просто все подряд Статрек-вулкан, прям с завода Ну да, почему нет-то? Сейчас, кстати, будет достаточно интересно обыграть То есть, фактически, реально, я выбрал весь свой инвентарь почти При сливе останется 40 Надеюсь, будет заход, ибо мы сделали специальный слив Да, найс nice. Так, потихоньку-потихоньку бустим Но вы же понимаете, да, что этого мало? У нас выделено было 30 предметов Просто посмотрите на это Слушай, я хочу сейчас делать исключительно вот такой апгрейд на 21к потому что повторюсь чем дороже скины тем проще и быстрее это все будет происходить то есть первые позиции нам нужно сливать на хеле 1 дл 1 вой одна медуза то есть по одному скину топовому ну вы поняли да поэтому это дело нам нужно сейчас либо слить либо поднять чтобы на маркете появились холсторосском дорогие скины так мы слили это в принципе тоже хорошо но опять же 21к Ладненько. И вот сейчас, на самом деле, такими лесенками э, я сделаю, ну, три стака. <laughs> Сливами потихоньку и всем подряд. А, слушай, нужно выделить... Подожди, сколько у нас стоит? 94 тысячи? Подожди, это же Нет, он не может стоить 94к Мы что там вроде слили М -м -м, Ладно, 94, до 94 Но мне кажется все равно, что что-то здесь Не так. Единственное, хочется Все-таки подождать, пока дорогие скины, которые Мы проиграли, залетят в апгрейдер Ибо пока что их здесь нету Так, у нас 67%, но Давай вообще выделим все. А, жаль, что Нет кнопки выделить весь инвентарь И типа выделить скины от Например, от 100 долларов до Тысячи, но, блин, я думаю, никто Кроме меня такого не делает, такая кнопка, наверное Здесь будет лишняя, мы выбрали э, Скинов на 50 кинка баксов У нас стоит 73 Апгрейд тысячи, ну, слушай, можно делать 68, это почти 70% Найс, оно зашло По итогу, по итогу все вообще просто шикарно 111 тысяч, F5 и должны скины здесь появиться. Драгонлор, вой, пожалуйста. Да, найс, nice, все. Сейчас просто шикардосик. Выделяем опять все. И, в принципе, такими махинациями, если можно сказать. Слушай, я прямо сейчас хочу выделить весь инвент. Ну, уже... Чего быка тянуть? Вообще, говорится, кота тянуть. Ну ладно, короче, прямо сейчас я выделяю весь свой инвентарь. А на секундочку это более, наверное, 100 скинов. Давай даже снизу начнем. Как я выделю? идем с паузы, посмотрим, сколько получится скинов. Так, друзья, я выделил весь свой инвентарь на хеллсторе. Это на секундочку 111 тысяч долларов. И сейчас мы будем делать апгрейд на 200к баксов. А, опять же, уйду на паузу, выделю все скины на 200к и вернемся. И это будет действительно самый интересный апгрейд за всю историю хеллстора, за всю историю канала. Тут такого не было, даже на раннем... По-моему, таких сумм э, не крутилось Короче, сейчас будем выделять Нужно скинов повторюсь на 200к Вот, как закончу, продолжим Так, мужики, не стал э, дальше выделять Потому как я выделил 218 предметов И просто представьте Все эти 218 предметов Стоят от 400 долларов то есть от 428 Просто 218 скинов 218 скинов от 400 баксов. Мы меняем 139 на 218. Причем мои 139 также от 400 долларов. Просто представьте! Ну что, погнали? Я не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что будет найс. Все, 218 кинов наш. Просто, просто чекайте эту историю. Слушай, я сейчас предлагаю весь инвент выделить, абсолютно весь. <с> надо, надо найти кнопку, а, выбрать все, продать, 154 к кабакса. И сейчас апгрейдером а, я видел тут интересную кнопочку баланс. Покупаю один скин, пусть это будет какой-нибудь скин, я не знаю, за ну типа 392 доллара купить. И мы сейчас будем бустить всем балансом, абсолютно всем. Я подожду, пока сюда упадут мои дорогие скины. Сделаем сейчас слив на этот скин, потому как ну, нужен в принципе слив, иначе никак. И если сейчас, а я опять же выделю. Весь инвент хеллстора Заходит апгрейд, это будет примерно 250 Просто, чтобы ты понимал, 250 Кусков, и я не знаю, получится или нет Но будем пробовать, сейчас надо просто подождать Пока, пока здесь, вот, они появились И все, в принципе, покупаем скин Опять же, вниз, вниз, вниз, вниз 450 купить, и сейчас Просто будем выделять вообще все Я не знаю, если тогда было 218 Скинов, сколько получится сейчас Да, всем балансом, опять же, ну, короче Попробуем, вообще без понятия, что из этого выйдет Так, мужики, я выбрал 339 предметов, и все они от, по-моему, 400 долларов. Это 300, почти 340 предметов. Да Сейчас скажу от скольки, от 366 баксов. Мы меняем а, МАК-7 на 340 предметов общей стоимостью в 213 тысяч долларов. Вот столько это в рублях, чтобы просто ты понимал. Если у нас получается, мы на прямом пути к полумиллионам. Поехали. 213. Окей, недостаточно средств на балансе почему-то. Давай вот так. Оно зашло. 213 тысяч. У нас здесь 300. Просто нет, посмотрите, это 339 предметов. Это топовые, все топовые ножи, все топовые скины с здесь. Я удалил там Вой, э, драгон потому что шансы были не особо большие, и мне было страшно. Это все топовые ножи, все топовые калаши с Counter-Strike. Сейчас мы переведем это все на баланс хелстора, Пожалуйста, пожалуйста, ребят. Это означает, что эта история не заканчивается, и будет следующий ролик, где мы также будем жестить. На этом все, с вами был Человек. Всем огромное спасибо за просмотр, до новых встреч. Ребят, поддерживайте, пожалуйста, и и ролики лайками, потому что без них не будет прокачек, не будет кейсов потому что я тоже хочу кушать. Всем спасибо, мужики, всем пока.